Последний поход в этом году Александр работает, а я смотрю, гнись, будем брать, все четыре дня долбить, так, что там нашел Продолжает опять тюкать со свежими силами. Сейчас пойдем помогать. О. Дедового завел костер. Хорошо бежит. Нам нужно снимать тут. Где вот где Саша работает? выступы там. Вот эти выступы Ну вот, пока все. Три полных. Три? Ну, можно две с половиной. Не, ну сколько серьезно, столько хватит? Ну еще раз так же. Ты ч? Ну половинку. Ну я добавлю, если не хватит. Потому что нам. Нужна глюкоза сейчас? Нет, ну глюкоза она важна для устной работы, нет? Для физической толера? Наверное. -то, я читал трактат на то, что расщепляется про глюкозу. Блин, я вас забыл. забыл. Красота! Ой, сейчас горяченького чайку. Бутербродами. Ага, ну подошвь вообще-то чувствуется. Да нет, она... У меня чувствуется, что прохладно. Конечно. Красота. Ага. Красота. Ну, ветер, ладно, без снега еще. Не вижу, правда, как меня снимают. Я вижу. Потому что на солнце. Но вот так вот, если я развернусь... Саша будет у нас во всей красе. Стань туда. На фоне ямы я тебя сниму. Ну, о, одно лицо твое увидел только Поменьше. О, все, нашел. Красота. Какой сегодня у нас? Не стоит числа что ли? Да я без очков Ну давай погадаем тогда Ну ладно В общем октябрь к концу идет Ну 20-е какие-то числа Надо мой топор Где-то число 24-25 И твой тесак сфотографировать Блин, протерял где-то ножик. Классно. Веси да. с временем Куда делал? Классно. Найдется он. У нас где-то, наверно. Жалко его? Жалко. Он такой, больше штуки стоит сейчас. Саша опять приготовил чай. Вот. Хороший чай. Сейчас покажу, что он сделал мы сделали. Вот в этой канаве я тут работаю. Если видно, тут вот система 4 клина два сверху и шестеклиню вот хочу взять вот это вот все а это саша уже такую яму зашарашен вот. он хочет под живу подойти на живу с его бока вот. ногу делаем чем дальше тем труднее Все убирать надо и заглубляться на полтора два Александр Владимирович, яма становится все больше и больше, все шире и шире, все глубже и глубже, все ближе к занорушу. не по дням, а по часам, не по дням, а по часам он придвигается к нему, осталось всего три дня, да, Саш, до четвертого уже я не считаю, три дня, так что вот. Искусство, это искусство. Да, -то, я... Ну ладно, такие шняги хоть. Дальше он монолит пойдет. Ну, пять клиньев забил и никак не могу оторвать кусок. 6 почему пять со дворяна? Где-то дятел стучит. Идем чай, допьем и будем тоже работать. Ай, красота какая. Ай, красота. Дело идет к ночи. Саша, доложите, что вы сегодня сделали? Впустую проработал весь день. Почему впустую? Ну потому что на где делал то, что делал. Вот. Так, а я. Ну, ты. Не работал впустую, но тоже нифига не сделал. Вот, день прошел. Так, стало холодно. Не прохладно, ребята, а холодно. Почему впустую? Потому что идея, она была великолепная. Зайти с гнейса. Но мы почему-то решили зайти с секущей жилы. А она не разбирается? И сделали мы небольшой костер. Утром там будет тепло, должно быть, должно быть. всю эту бодягу. Ну, углеваю. Тут еще один костер. Это сахар. Сахар куда-нибудь. он птички склюют, его надо как -то. Чтобы и не меха дануло. Крошки перевернуть. Так, ну чё, одевайся? Давай. Хорошо пластает костер. Нормально Пойдём домой. Руки не чувствует ничего. Устали? День второй. О, Саша. Набирает воды. Из козлиной ямы, так называемой. Там родник. Для того, чтобы можно было нам чайку выпить. Обед сделать, на обед не пойдем в целях экономии времени, день второй, многообещающий, идем и боимся, нет, не говорил еще, расскажи, да тут какая-то зверье повалилась, животных домашних у Анатолия выщелкивающих, имеется ввиду, парнокопытных козла на днях загрызли Да. напрочь там несколько ребер ему сломали там брюшин и так далее орал говорят там полчаса благим матом вот, где-то вот тут вот в этих местах на дороге непонятно кто только рысь да понятно кто, но рысь так она вроде как бы ему ребра сломает Волосы ну. есть, Опять же, почему так долго выл, так залосится, если копытом бьет, он сразу надо намертву. Валит. Медведь. Опять же, что-то медведям-то рановато здесь, наверное, еще появятся. Волчаром. Рано еще. Волчаром тоже рано. Может и волчары. Вот. И сейчас они сами говорит, далеко не ходят. Боятся. Боятся, У нас нет вариантов. Так что зимой козла. Сейчас козла. А причем главное. Убирают козлов. Да, козлов убирает. Коз, козлы козлят оставляют на зиму. Да. Так что, мужики, смотрите. Так. Посмотрим. Что же здесь у нас. почти все сгорело вот эти вот большие рядом были лежали тоже бы сгорели ну что, мелочь вся сгорела Я не горел, да? нет вот это вот длинное бревно половина его сгорела но это можно будет саша их сейчас выбросим на вечер оставить. На следующую ночь запалим их. В 12 часов появился мусковид. Большими хлопьями. Видите, даже Саша не удержался. И с фотоаппаратом снимает эту красоту. Вот, видите, что там делается. Камень. Куски мусковита, пачки мусковита. Вот здесь вот. А около кувалды вот заклинано, вот видите, это хлопья мусковита. Как шпил вон там фотографируешь? принести. Костер ну, горит. Ой, на красный. Расскажи, Сын, все что вы сегодня буду. добились? Я ничего не добился, и ты пока ничего не добился. За исключением, правда, того, что вот. шел мусковид большими хлопками. Красиво, я вот сейчас только что нас смотрел у Красота. Красота. Просто легенько. Вот. Папа решил с гней сойти. Начал зарубаться. Смотрим, чем это все у него закончится. Я прекратил, там стена рухнет. Она затрещала, и я прекратил. Тебе столько хватит? или еще? И еще половинку. О! Две столовых ложки. Ты не клал еще туда сахар? Нет, еще не клал. Хорошо. На сегодня... Неуютно, без солнышка, прохладно. Сегодня ветер. Ветер холодный. холодный. Эх, эх. Что, заварилось? Да, Ваша. Наверное. Заширака. Наверное. Ну, у нас еще вот что. Яблоки есть еще. На закуску. закуску. Ну ладно, будем кушать. Только так, какие камени он выворачивает. Ладно, будем готовить дрова для ночного костра. Видите, как там саша работает. Тут все шумит ветер. Месяца раза два-три. Температуру отгущаю сама а, все равно здесь. А, потом уходит ну, у меня просто тут обычно нагрузка, когда температуры нет. Если температура, она не появляется. А если температуры нет, она вот туда уходит. Себе да? герпес. Да? Ты снимаешь? Ну, что, видно, что ли, что-то? сначала. Ну, да, его видно, но там, наверное, не будет видно. Его, наверное, не будет видно. Его, наверное, не будет видно. Я живу, так я. Все, один, один. день видно. третий. Ну. Даже это сгорело уголь. Кто? Все пеньки, кроме одного. Да, но ну, пеньки они смолевые, поэтому они, конечно, распластали. А вот это она сыровата, наверное, была. Может, еще лежал. одна такая была. Да, вообще-то из трех одна сгорела большая. Одна себе. Сейчас камни должны быть, во-первых, теплые, во-вторых, отожженные. Да, ее надо было на середину вот эту бросить. Да нет, она не горела, она бы иначе... Да, не а тут осыпается, осторожно, вот здесь а Горячая? Хорошо, теплое. Вот это надо выкинуть и вперед. Ладно, идем положим. Надо заснять, как Саша чай делает. Да, слушай, у нас не чай придет будет по-моему, на прям... Сейчас с ним за норышей нет, и хоть... Ну, Но... тоже верно. И что ты скажешь на сей раз? Даже говорить не хочется. Ладно. Как успехи? Ну тогда выходи, я буду дальше долбиться. Чего время-то терять? уже обедать. Что ты говоришь? Это первая удача за эти дни. Расколотый кристалл. Дымчак это, наверное? Это, наверное, дымчак, только он поколотый. Вот здесь вот, то есть по грани он получается где-то сантиметра два с половиной по одной, вот, по ширине. В общем, здоровенный кристалл. Таких, очень большой кристалл. Таких мы не находили, вот еще, жили, да. мы не находили да. Да. Может быть, это уже... Это прямиком под мусковитом было? Да. Может, это из-за нор уже. Давай, Сначала, поховы. И вон маленький еще. Вот этот. это кварц. Посмотри, там три грани. Нет. Нет. Нет, неужели? А, слушай, где царапка? Она с ним наверху царапка. А если какая-то двух конца? Нет, одно, одна конечка.